Всем привет! Хореограф Илья Вербух сообщил, что в новом сезоне будет работать с российским фигуристом Дмитрием Алиевым. На данный момент у меня уже есть договоренность о совместной работе с Дмитрием Алиевым. Мы уже договорились, когда я приеду. Я буду продолжать работать точно с теми, в коем я вижу большие возможности, сказал Авербух. Сейчас хореограф находится в поездке во Владимирскую область. Ожидается, что к работе с Оливом он приступит 17 июня. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо, пока! Браво, Дима, браво! было хорошо